Всем привет, с вами я, Чипсы, Ноу no Нейм. И сегодня мы решили опять сыграть в крусбар, как это следовало ожидать. Только у нас теперь будет баскетбольный мяч и футбольный. Мы немного расчистили поле и сейчас будем играть. Первый бить кто будет? Давайте. Мы бьем тогда лучше по очереди. А, ну ладно, тогда буду ехать. Ну, ну он ждал. Куда? Так мой крузбар. У нас будут две попытки. Два удара черным мячом и два удара баскетбольным мячом. Вот так. Я на всякий случай приступил туда камеру Да. Ну и надеюсь, что будет видно, если там будут сложные какие-то моменты, мы будем по ней видеть, короче. Поэтому и ебашим в камеру, окей, пацаны. Ну, ну все, поехали. А мы надеемся что он не попадет нормально нормально у нас по нулям еще у меня удар и у него удар так что нормально так мой последний удар Футбольным мячом, потому а потом мы переходим, переходим к Было 1-0 но я надеюсь, что он не попадет. Я очень сильно на это а надеюсь. Это невозможно, пацан. Так. Нормально. Так, сейчас переходим к баскетбольному мячу. Я ве первый. Как? Сейчас пушечкой закатаю. Фух. Там не было касания. Ну, это... Что можно сказать? Ну, последний удар. И надеюсь, если я сейчас попаду, то я тебе выиграю. Мне попадать? Не, не надо, надо. пожалуйста. Ну, конечно, я буду попадать еще. Сейчас, Чисто надо выиграть. Более-менее придет. пацаны, проиграл я челлендж? Но все равно у тебя... Надеюсь, попаду. Да. да, он должен попадать. Я выиграл во всуху. Ну, он сегодня лучше, это Unreal, пацаны. Да, так что... Я выиграл? Короче, я выиграл в этом челлендже. Да. Спасибо тебе, что да. ты мне помогал снимать ага, это. Конечно. Это, конечно, наше последнее видео именно на, поле, на этом поле в этом сезоне. Ну, а в следующем сезоне мы с тобой Думаю, много челленджей еще запишем Короче, спасибо за просмотр Спасибо, что подписались на этот канал Ставьте лайки С вами был Чипс и Name, И всем удачи, всем пока Ну все, ребят Сейчас напоследок перекладим Ладно